В соответствии с новыми правилами, банк не позднее следующего рабочего дня после определения лица, связанного с банком, и внесения информации в перечень связанных с банком лиц в письменной форме сообщает об этом такому лицу. Перечень связанных с банком лиц утверждается правлением банка. Лицо является связанным с банком с момента возникновения оснований для определения такого лица связанным. Ежемесячно банки передают актуализированный перечень связанных лиц Национальному банку, Música e Let's <sighs> go. Let's <Sýstup> <Sýstup> go. <Sýstup> Okay. <laughs> Национальный банк может определить юридическое или физическое лицо, связанным с банком, на основании вышеперечисленных признаков. Такое решение принимает комиссия по вопросам определения связанных с банком лиц и проверки операций банков с такими лицами. Больше актуальной информации по этой теме можете узнать в нашей статье, ссылка на которую находится в описании к видео. Если ролик полезный и интересный, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.